Ммм, mm. так оно вкусно. Печет, печет, печет, печет. Привет, друзья. Привет, мои дорогие подписчики. Сегодня я приготовлю два варианта очень простого ужина из самых простых продуктов, какие есть у нас на кухне. Но такой ужин может быть даже и торжественным. Друзья, досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, что сделать такие простые блюда настоящим праздничным столом. Первое блюдо это... Чиква, айва и морковка. Я вот такими большими небрежными кусками все нарезал. И высыпаю на стол. Подсолить. Смесь оливкового и обычного растительного масла. И перемешать. А вот в этой тарелочке у меня смесь чеснока, черного перца и красного перца чили. Смоченного оливковым маслом. Я добавляю сюда чесночок. О, совершенно вот. другое дело вот. вот это волшебное блюдо я ставлю в духовку на максимальную температуру пока первая часть ужина уже готовится я займусь картошечкой обычно я готовлю это блюдо более сложным способом. Я сначала отдельно обжариваю картошечку, отдельно лучок, отдельно грибочки и потом слоями все это выкладываю. Но это слишком долго и это никак не попадает в разряд. Простое блюдо раз и готово. Поэтому все будет сырое. Я собираю картошечку, Грибочок посолим и немножко на грибочки кину. Теперь маслечко. Чтобы понравилось моим друзьям О, наливаем сюда немного масла на донышко слегка потросим грибочков вот так потом чуть-чуть нет начала картошечки картошечка лучок а также берем вот этот чесночок и перемешиваем его с картошечкой. Вот. Перемешиваем с чесночком. Также я слегка вот так побрызгаю. Брызкалка сломалась моя мясика. Чуть-чуть. А сверху высыпаю то, что осталось. О, Ставлю вторую половину обычного торжественного ужина в духовочку. Последний маленький штришок. Немножко сырка. А, горяченькое. Это для овощеедов. А это для картофеля филов. Очень вкусно. Все очень быстро приготовилось. А я люблю грибочки. Я думал, если я не буду обжаривать и картошку, и лучок, и грибочки, вкус будет такой сырой. Все получилось прекрасно, идеально. А здесь? Ай, какая красота. Mm -hmm. Класс. Друзья, что-то мне подсказывает, что для того, чтобы эти простые вещи стали настоящим праздничным блюдом, чего-то не хватает. Как я и обещал, для вас у меня огромный сюрприз. Тудун! Вот именно с этим, конечно же, даже такие простые наборы овощей станут настоящим украшением стола. Потому что к ним я подаю цыплята табака. Очень вкусные. Как правильно сделать и быстро цыпленка табака, смотрите, ссылочка вот здесь сверху.